Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Сегодня мы с вами поговорим об итогах года. Итоги года скорее мои личные, чем канала, потому что за год на канале, ну, произошло, очевидно, не слишком много интересного. А, но у меня лично произошло достаточно много. То есть у меня год такой был обновок, я бы так его назвал, потому что я прям очень много чего купил, обновился. А, и среди железок это был прям, наверное, самый такой мощный год в плане обновления. Канал исполнилось, кстати, 10 лет в прошлом году, в октябре, но мы отметили это отдельным стримом, который назывался, что это последнее видео на русском. К сожалению, наверное, или к счастью, не знаю, оно стало не последним видео на э, русском, потому что у меня было прохождение Half-Life, которое я должен закончить, и, собственно, из-за этого я взял, растянул еще пока что русские видео. Русские стримы. Данное видео, соответственно, тоже выходит на русском, хотя, я думаю, я вставлю сюда еще английские субтитры. Сегодня у нас, кстати, 8 число. Данное видео выходит 8 числа. И, как бы, итоги года, конечно, надо делать в конце года, а не уже когда год наступил. Но так вышло, что я дожидался свой новый компьютер, поэтому я решил растянуть немножко данный выход видео и рассказать вам обо всех, обо всех своих событиях уже сейчас. Ну давайте начнем по порядку. Что вообще произошло интересного за этот год у меня? Ну в феврале месяце 22 -го года я приобрел, или точнее даже знаете не так, я приобрел стол еще в ноябре 21 -го года, но мне его довезли только в феврале. Я покупал Shepdesk, есть такая компания. Вот, собственно говоря, этот стол, сейчас на котором мой компьютер стоит, мои мониторы, это вот как раз этот стол, который я приобрел в Шепдеск компании. Если кому интересно, столы с регулировкой высоты, то вот у них покупайте, потому что это прям, наверное, самые дешевые, самые выгодные в смысле цена-качество столы у них цены не сильно выросли, я посмотрел, и когда я покупал стол, мне обошелся, по-моему, в 59 700 рублей, сейчас такой стол будет стоить 61 рублей. Соответственно, вот можете, если у вас есть деньги, и у вас есть потребность в том, чтобы стоять и сидеть ну то есть менять положение стола то пожалуйста можете приобретать у них очень классный стол мне прям нравится не часто я конечно использую поднятие и опускание стола потому что знаете это на первое время а потом вам уже это надоедает и вы уже не так часто это используете. но все равно очень классный стол толстый дубовый то есть настоящий дуб не дсп что вообще прям круто за такую цену я считаю вот приобрел дождался наконец-то его ждал три месяца с доставкой у них конечно большие проблемы сейчас я думаю это особенно актуально э, в текущих событиях то есть я приобрел стол еще как я и сказал в ноябре 21 поэтому никаких проблем не было ну и то все равно три месяца шел стол <laughs> да были у меня планы также весной переехать до втором году в питер но эти планы не осуществились по ряду причин как вы понимаете одна из причин произошедшие в феврале события поэтому да мне пришлось эти планы сначала отложить, потом совсем я о них забил, потому что уже стало это не актуально. Потом у меня были планы переехать в Грузию. Почему-то все мои планы вот так получилось, что они все складывались вот прям в тот момент, когда какая-то херня происходила из нее, из выражения именно с переездами. То есть я сначала планировал в Питер переехать, начались события февраля, потом я захотел переехать в Грузию уже осенью. В, уже где-то в октябре, но, соответственно, 21 сентября, сами знаете, что произошло, <свят> и, соответственно, опять эти планы отложились. Сейчас, на данный момент, я ничего не планирую с переездами, потому что я уже как-то в этом, ну, как сказать, не разочаровался просто я понимаю во первых что у меня компания сейчас российская на которой я работаю и переезд это будет очень сложный в плане как бы потом деньги получать да вот, с российской компании за границей ну и плюс соответственно я просто не уверен что будет завтра поэтому я пока не планирую переезд в грузию или куда-либо еще так вот я весной еще взял приобрел ноутбук Собственно говоря, вот этот MacBook M1 Air я приобрел весной. Правда, я его приобрел в тот момент, когда был ужасней, ужаснейшая была цена на эти ноутбуки. Я взял, приобрел очень его дорого. Не считаю это очень удачной покупкой, потому что, мне кажется, этому ноутбуку 50 тысяч цена. Потому что, ну, по ряду причин мне сложно им пользоваться. Им сложно пользоваться, потому что нет возможности подключения двух мониторов. То есть я его хотел заменить вообще, как свой основной компьютер сделать, но не получилось, потому что нельзя подключить два монитора одновременно к нему, нельзя пользоваться некоторыми программами, которые только Windows сделаны, для Windows сделаны, нельзя пользоваться полноценно Wordом, там отсутствуют некоторые э, функции. Это, например, функция разработчика там недоступна, или как еще дизайнер по-моему, называется функция, она недоступна, а мне она нужна. Uh, и плюс очень сложно эмулируется, эмулируется под Windows. То есть там есть эмулятор Windows, но он очень хреново работает. Это раз, во-вторых, он платный. То есть это вообще убило, скажем так, совсем полезность этого ноутбука для меня как основного компьютера. Как отдельный ноутбук, как это, точнее, отдельный компьютер дополнительный, он неплохо подходит, то есть я его брал в поездку в Питер, он прям великолепно там справлялся с какими-то небольшими задачами, просто посерфить, посмотреть, там, полазить в интернете, что-то написать, там, можно даже, наверное, поработать где-то в каких-то редакторах. Неплохо, неплохое, неплохое устройство, но вот в качестве рабочей машины для меня он не подошел совсем, поэтому Uh, я считаю, он вообще не стоит тех денег, за которые я его приобрел. Там вообще, на самом деле, очень странная история получилась у меня с Apple, потому что я приобрел сначала MacBook, давайте я вам расскажу да, поподробнее, недолго это займет немного времени. Сначала я хотел приобрести ноутбук 23 или 22 февраля, 22 -го года, соответственно, да. Я заказал на официальном сайте Apple, ноутбук потому что тогда он еще был доступен именно заказ но 24 февраля вы сами знаете что произошло и заказ мой не смог до меня дойти то есть я заплатил э, хорошую сумму <laughs> за ноутбук я не смог получить свой ноутбук то есть уже буквально на границе с россией и не знаю где там с украины или с с Белоруссии где-то остановился мой ноутбук и он не смог перейти границу, потому что началось вот эти все события и уже э, компания поставки DHL не, не могли доставить к нам, потому что они перестали сотрудничать с Россией и в общем-то получилось, что мой ноутбук отправился обратно в Китай. То есть он с Китая шел ко мне и он вернулся обратно в Китай. Потом в течение месяца я ждал возврат денег, <смех>, которые мне Apple не могли вернуть, они вернули через месяц мои деньги, и я решил купить ноутбук здесь в России, то есть уже то есть, здесь непосредственно, потому что у меня было ожидание, что скорее всего все MacBook, Apple техника, она пропадет с рынка, я не смогу купить MacBook, хотя у меня просто была мысль, что MacBook это очень удобное устройство, я смогу им пользоваться полноценно, то есть ну, все свои задачи выполнить. По факту, как я вам уже объяснил, это не очень получилось, но я заказал здесь в России, в итоге в два раза дороже мне здесь достался, и, короче, я вообще очень сильно разочаровался в том, что я приобрел этот ноутбук. В общем, вот, история очень такая печальная для меня. Поэтому я больше технику Apple, скорее всего, покупать не буду, потому что она просто не имеет для меня никакого, ну, никакой ценности большой. да. То есть я могу взять Windows ноутбук за те же деньги, он будет мощнее в два раза, и он будет, соответственно, полностью для меня пригоден. То есть я смогу ну, все мониторы подключать, и все, будет отлично работать. Вот. Не будем о плохом говорить, давайте дальше. Дальше я приобрел, собственно говоря, из-за того, что этот ноутбук для меня оказался не очень удобный, Да. А вернуть я обратно в магазин не мог, потому что я его уже активировал. <с> ну опять же, да, то есть такой прикол, что если вы покупаете MacBook в России, то вы уже обречены на то, что вы не сможете его вернуть. Даже если 7 дней не прошло, я вернуть его не мог, потому что мне сказали, что я уже активировал, это значит все уже. Извините, до свидания. Я решил приобрести Windows ноутбук, потому что у меня до этого, давайте еще вернемся назад, у меня был ноутбук на винде, но я его уже успел продать, короче, да, то есть до того, как я этот MacBook приобрел. Я его уже продал, предыдущий ноутбук, и мне надо было опять на Windows вернуться. Я купил Tough Gaming. Полное название, не знаю, я покажу вам на экране или нет, но этот ноутбук был, получается, с таким железом. RTX 3060 мобильная, i5-11400H, 16GB DDR4. И SSD там был на 512 гб. В принципе, неплохой ноут, потому что он получается 144 герцовый. Он TN, по-моему, матрица. Но он очень даже неплохой по мощности. То есть, если вы хотите поиграть во что-то в 1080, то этот ноутбук прям будет тянуть практически все на максималках. Ну, конечно, уже современные игры совсем топовые. AAA он будет на средних тянуть, наверное, 60 кадров в 1080. Но вот старые игры раньше 2018 года, наверное, будете на все спокойно на ультрах, вот. Но для меня этот ноутбук, я им точнее пользовался, получается, больше полугода. Для меня он был неплохим. Но дальше, давайте поговорим чуть попозже еще про этот ноутбук. Дальше я съездил в Питер, получается, в сентябре. Первый раз в своей жизни интересный оказался город, прям не пожалел, что я съездил, много чего посмотрел. Больше всего мне, конечно же, понравилось. Я ездил, давайте еще немного вернемся назад, я ездил на 10 дней. То есть я за 10 дней посетил много чего, и мне больше всего понравилось инженерный музей, который рядом с Петропавловской крепостью. Прям классный музей. Очень много техники старой, очень много танков, много пушек, много мушкетов. Прямо вот все, что я люблю. Вот это вот связано со средневековьем, новым временем и уже современностью. Много всякого интересного. Всем советую, кто поедет в Питер, либо, может быть, кто-то даже в Питер живет и не ходил, советую всем сходить, посмотреть обязательно. То есть, прям место зачетное. Я реально кайфанул, когда туда сходил. Вот, вернулся я с Питера, и потом, где-то через месяц, я заказал себе uh, Google Pixel 7 Pro, uh, собственно говоря, с которого я сейчас видео записываю. <свят> Классный телефон, мне понравился. Uh, наверное, больше всего, конечно же, мне понравилась камера. Именно фотографии с него получаются прям великолепные. Вот прям можно сказать, что это практически uh, из фотоаппарата хорошего сделанные фото. Но видеокамера, как вы видите сейчас, ну она не совсем хорошая. То есть она, конечно, неплохая, но, блин, она звезд с небес не хватает. Наверное, найдется пятерка телефонов, которые будут гораздо лучше снимать вот данного телефона. То есть мне. Вот, конечно, в первую очередь я брал телефон все же для. именно как фото, да, фотоаппарат. Видеокамера из него получается не очень. Так что вот имейте в виду, если кого заинтересуют именно вот эти два параметра, то пожалуйста это мое мнение по этому поводу а, дальше я еще купил Пика 4 это vr шлем а, вот с него от него контроллеры <laughs> ну в принципе сейчас вы увидите все равно фотографии этого шлема и я прям рад этому что взял его приобрел потому что он недорогой он не обошелся в 22 тысячи на алиэкспрессе Покупал я, получается в ноябре 22 -го года его Сейчас он стал, стал стоить, конечно, подороже, потому что курс вырос, он сейчас стоит, по-моему, около 26-27 тысяч данный шлем, но это все равно недорого, потому что, знаете, я вспоминаю времена, когда VR-шлем стоил 100 тысяч, 150 тысяч, как Valve Index, который сейчас стоит до хрена, но раньше он стоил еще дороже. И мне кажется, этот шлем Пика 4 за 22 тысячи, это просто он практически считает даром. Потому что он, во-первых, у него и неплохой ш... неплохая матрица. Даже, знаете, нет, не матрица, у него не, не было... неплохое разрешение, вот, и неплохой угол обзора. И мы при этом, получается, не очень дорого его покупаем, как по мне. Конечно, для людей некоторых и 20 тысяч это дорого, но... Учитывая, я говорю, если сравнить с тем, как раньше, какие цены были, то это вот практически даром, как по мне. Вот. Для сравнения Valve Index, например, даже разрешение хуже и угол обзора хуже. У него лучше, конечно же, контроллеры, но ради контроллеров покупать Valve Index я не вижу смысла вообще никакого. Итак, и, наверное, давайте поговорим про самое главное. На канале выйдет, или уже точнее вышло отдельное видео про сборку компьютера моего нового. Но мои личные, как сказать, уже отзывы я могу оставить, пару дней пользуюсь. Это просто пушка. Компьютер, напомню, если кто не знает, из чего состоит. RTX 4090, i7-13700KF, 32 гигабайта DDR5 памяти, блок питания на 3300 ватт, и SSD стоит 980 Pro Samsung на 1 терабайт. Это просто нечто. То есть, если вы задумываетесь о покупке компьютера, то вот вам описание моего компьютера, очень мощный, очень хороший, ну, конечно, он очень дорогой. Поэтому я считаю, конечно, самый главный такой итог года, что я прям обновился по максимуму. То есть у меня, конечно, вышло за год несколько раз, я сменил компьютер, но все же опять я пришел к большому компьютеру, к большому корпусу. Потому что у меня до этого был большой компьютер. Это было где-то полтора года назад. У меня был ПК, но он был очень слабенький. Там стоял i7-700K, стоял RX 480 на 8 гигов. Но ну, это было все-таки очень слабенькая сборка. Она не тянула уже много чего. И он постоянно жужжал. То есть он был очень громкий, шумный. Я помню, я так был рад от него избавиться. Теперь я приобрел 5 компьютеров. Но он, во-первых, не шумный. Во-вторых, он супер мощный то есть тут просто даже никаких но нет то есть тут практически топовая сборка можно еще будет взять помощнее проц но мне кажется это практически нет смысла потому что там производительность на 5 процентов наверное вырастет от силы в играх в рабочих задачах у меня и так этой мощности более чем достаточно так что ребят вот это мое мой такой итог года прям получился год очень у меня насыщенный на обновление именно моих железок всяких разных и я конечно же просто неимоверно рад что ну год... в общем то конечно год был очень тяжелый все же то есть вот если сказать прямо потому что у меня по работе и были не, не сказать что прям хорошие моменты потому что были и на фоне сокращения и были моменты о том что вообще а что дальше будет типа, будем ли мы дальше работать, вопросы возникали. Ну и, в принципе, как вы сами понимаете, в стране было очень нестабильно, цены росли и падали, и туда-сюда ходили ходуном. Но в целом год был хорошим все-таки, вот в моем случае. Хотя я, конечно, понимаю, что у людей, у многих есть... Ну, гораздо хуже все закончилось в плане год, кто, например, живет в СНГ, но не в России. Вот. В принципе, у меня все нормально. На фоне всех событий, я считаю, что в принципе у меня все нормально завершилось. В следующем году, надеюсь, что мы все-таки сможем, ну уже в двадцать третьем году, мы сможем с вами перейти к более интересному формату видео, например, к влогам, потому что я собираюсь много куда ездить. Плюс я надеюсь, что мы сможем перейти к более интересным играм современным, потому что сейчас, на данный момент, на видео, видео выходит на канале. Не сказать, что пиро свежести, Да. Вот. Ну, это вот все, что я хотел сказать. Надеюсь, еще и будут новые форматы видео, потому что хотелось бы и помимо влогов еще что-нибудь записывать, уже более такое, как рассказывать о чем-то, да, вам, как типа какие-то, ну, не, не туториалы делать, но что-то интересное именно больше с вами общаться, как со зрителями, уже какой-то более контент такой близкий с вами иметь. Контент, наверное. Контакты хотел сказать, не знаю, ребят, короче, напишите, что вы хотите на канале, что вы хотите, чтобы выходило, я обязательно все прочитаю, прослушаю. Если хотите, можете писать в телеграме, да, то есть вот имейте в виду, у нас есть группа в телеге, есть дискорд канал, дискорд, правда, не особо прям развивается, но имейте в виду, что есть дискорд, если вам интересно, можете там тоже присоединиться к нашей группе. Ну, а с вами был Веном. Надеюсь, у вас год был не хуже моего. Желаю вам хорошего этого года уже, до да, наступившего, 23-го. Что у вас все было хорошо, чтобы вы тоже развивались как и лично, так и какие-то имущественные свои тоже цели выполняли, как и я. Ну, а с вами был Веном. Всем пока, удачи, обязательно с вами увидимся.